Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачук. Я хочу поговорить про наполнение сайта контентом. Есть у вас тематический сайт, для его раскрутки надо наполнять качественным, читабельным для людей. Где брать вот такие вот статьи, даже если вы не являетесь специалистом в какой-то области. Вам, у вас просто физически времени нет на, на написание всего этого текста. Первое, это мы формируем семантическое ядро по вашему сайту и определяем набор ключевых фраз. Также еще хороший способ, это анализ веб визора. Про вебвизор я уже давал статью, поищите на сайте. Есть подробно с описанием. Вот пример. Я смотрю по вебвизору, что человек набирал фразу, советы продавцу одежды по увеличению среднего чека мой сайт уже выходит на третью позицию по этой фразе но в общем то тема достаточно интересная потому что можно поднять вопрос именно увеличения среднего чека давайте посмотрим статистику Вот стат Яндекс.Форстат показывает что запросов у нас 264 ну, достаточно интересная фраза для продвижения тем более что востребована именно в тематике методик увеличения продаж, та тематика моего сайта, которая посвящена, что дальше делаем? Заходим на какой-нибудь сервис типа, например, Worzilla или там фриланс.ру Свой аккаунт создаем. Ну вот, у меня, например, эти завершенные задачи на этой неделе, есть задачи в черновиках. В общем, даже если вы прямо сейчас не знаете, что очень хорошо, в черновиках можно накапливать какой-то пул работ и планировать в дальнейшем, какие конкретно статьи вам сейчас заказывают, какие чуть попозже. Я беру, например, какую-то статью. Вот у меня есть уже шаблон, который я создал. Типовых моих задач, которые я людям выдаю, я просто копирую. и создаю новое задание Прописываю. нужна статья про продажи тематика под ключевую фразу время время рекомендую ограничиться 3-4 дня потому что статья стоимость заказа определяется от сложности статьи вашей субъективной ну, в общем то статья я думаю что тут не сложно со 100 рублей вполне можно приличного качества получить Дальше беру прямо вот эту фразу ключевую. Прописываю ее задачу. Нужна статья. Потом мы будем править уже саму, саму статью, будем править под более точную фразу, чтобы нам настраивать. Дело в том, что одна статья, она оптимизируется по чем больше у вас будет контента по заданной тематике тем больше у вас получается пул этих статей так обвязка и за счет этого вы можете настраивать дальше более четко по воронкам продаж по цепочкам чтобы человек продвигать именно те страницы которые нам нужны например нам надо будет продвинуть статью по продажам в тексте статьи я пишу на основные направления магазины одежды бутики тематика этого сайта нужно привести несколько советов по увеличению выручки магазине и среднего чек. я понимаю, думаю что все знают что такой средний чек в общем то для Фрилансеров достаточно этой информации. Потом на базе текста, который они напишут, мы будем уже формировать статью. Здесь я прописываю еще требования, что текст должен быть написан для людей, то есть читаемый. Уникальность по MiraTools не менее 98% и конфиденциальность. В общем-то. Если вы сразу не будете заказывать то в черновике, если будете сразу заказывать, то разместить задание. Мы выбрали, а, выбрать категорию забыл. Категория лингвистика. copyright Стоимость 100 рублей, 3 дня. Разместить задание. Через некоторое время появится список людей, которые будут согласны на задание, и можно будет уже принимать. По факту вам будут вот примерно так вот приходить они прикладывают текст статьи и потом я рекомендую еще делать так на у себя в google docs создать папочку фриланс в ней папочку там ok например и подписывать все статьи туда копировать дело в том что и подписывать кто чего делал а дальше там указывать себе под разделах какие кто люди как выполняли чтобы Четко представлять себе, какие исполнители хорошие, какие нет, потому что со временем у вас будет образовываться какой-то костяк, кому вы доверяете, кому вы не доверяете. И по факту вы просто дополняете сайт статьями, вот корректируете, добавляете картинки и делаете перелинковку. В общем-то за счет именно набора большого контента у вас сайт постепенно повышается доверие поисковых систем и трафик на ваш сайт будет естественным образом возрастать это очень дешевый способ привлечения трафика на ваш сайт но ну, естественно что дальше вы уже смотрите как его монетизировать как монетизировать в конце статьи мы пишем какие-то блоки захватывающие например вот. на практике создать подобную схему не так сложно как кажется если помощь ну, потребуется помощь обращайтесь и дальше идет страница переход на продающую страницу вот фактически видите вот выстроена цепочка здесь опять же продающий текст описывающий и форма на заполнение то есть каждая страница вашего сайта должна ориентироваться на какое-то действие если на предыдущей странице это было действие она второстепенная она не несет такой смысловой нагрузки цель ее это просто дать какую-то полезную информацию клиенту описать проблему и предложить решение Соответственно, либо же, например, на курс, курс по поисковой оптимизации бесплатный перейти, либо же еще вот страница. На сегодня все. Применяйте эту технику и удачных вам продаж. С вами был Сергей Бердачук. Это сайт ру. До свидания.